Моя бабушка по отцу Мария Федосеевна родилась в 1894 году. В паспорте по ошибке отчество исказили, Федоровна. Ох уж мне эти ошибки в документах, из-за одной из них я мог вовсе не родиться. Баба Маню была старшей из трех дочерей моего прада, Федосия. Столяра Краснодеревщиков второй компании Бельгийского электрического трамвая, который был пущен в Москве 26 марта 1899 года на загородной линии Петровский парк Бутырская Миузская застава. Я писал эти строки в своей тогдашней до декабря 2011 года квартире в доме бывшего немецкого семейного пансионата «Альпийская роза». Он был построен одновременно с электрическим трамвайным парком под станцией мощностью 320 кВт, первой в России, на углу Нижней Масловки и Новой Башиловки, в двух шагах от сохранившегося до ныне депо бельгийского трамвая, который мэр Юрий Михайлович Лужков обещал перестроить Музей городского транспорта, но деньги на необходимое городу дело по и привычки свои спер. Я знаю, что мои предки по, деда, по линии деда Федосия, в четвертом от меня к Алине пришли в Москву из Калужской губернии. Но кто они были, крестьяне или мещане, мне не ведал. Мой дед был в своем деле духа, об этом говорит оклад жалобы. 75 рублей в месяц. Плюс 20 рублей на образование дочерей, если учесть праздничное к Рождеству Пасхи и Царским дням, именинам царя царицы и ЦС годовщина основания компании набегала немногим более сотни. Это было в четверо отставки землекопа и канцелярской мелюзги и более чем вдвое больше жалования породчика царской армии. После его скоропостижной и безвременной смерти бельгийский трамвай положил Вдове вполне достойную пенсию выплачивал ее до 1918 года. Но зачем трамвайной компании «Столяр Краснодеревчик»? А затем, что в тогдашних вагонах были зеркальные стекла, четырех с каждой стороны окна, резные колонны из классного дерева, и беновые вставки, и такие же держатели для матовых плафонов внутреннего электрического освещения, мерная дощечка из железного дерева на задней площадке, Дети ниже ее ездили бесплатно, и все это требовало ухода и ремонта. Электрический трамвай мог развивать скорость до 25 верст, 27 километров в час, неслыханные дело. Первая остановка электрического трамвая была как раз напротив пансионата «Альпийская роза». Поэтому расчетливые немцы построили здесь на сравнительно дешевой земле свое семейное заведение. А Петровского парка трамвай шел по Нижней Масловке. Сворачивал на Слободскую, а дальше по прямой через Долгоруковскую улицу, улица Каляевая опять Долгоруковская, и Малую Дмитровку, улица Чеховая опять Малая Дмитровка, на Большую Дмитровку с 1922 -го года улицы Эжена Патье, французского анархиста, автора гимна Интернационал, с 1937 года Пушкинская, с 1993 Большая Дмитровская, позже маршрут продлили для Сокольников. От Бутырской заставы, нынешний Савеловский вокзал, до богатых дач Соломенной, Сорожки и Петровско-Разумовского, от Калужской заставы, площадь Гагарина, до Воробьевых, Ленинских гор, вместо народных гуляний на Троицу, ходил паровой трамвай. В Москве его применение было невозможно. В городе было множество деревянных домов, а из трубы локомотива улетели мощные искры, что грозило пожарами. В Петровско-Разумовском проезде у прадеда был свой дом с мезонином в шесть комнат, две темные, рядом с пожарной частью. В 1941 году немцы усиленно бомбили пожарную часть и швейную фабрику, но они уцелели, а в дом прабабушки, давно уплотненный, попала тяжелая фугаска и от него ничего не осталось. Нынешний наш дом объявлен аварийным, у нас выселяют на Большую Академическую улицу, к метро петровско разумовская и не отпускает меня судьба от родного гнезда, от родного пепелища. Теперь из моего окна на 16 этаже, как на ладони, большой садовый пруд в котором Сергей Геннадьевич Нечаев и Иван Гаврилович прыжев с подельниками из первой единственной пятерки народной расправы 1 ноября 1869 года утопили убитого ими в Гротне неподалеку студента Лесотехнической Академии Ивана Иванова. Убили единственную для того, чтобы склеить кровью зашатавшуюся революционную организацию. Именно это жертвоприношение побудило... Пёдра Михайловича Достоевского написать роман «Бесы», окончательный приговор русской революции. Кто это помнит сегодня? А революционные братства нынче склеивают деньгами. Оно надежнее. Прадед мой Федосий был человек богатырской силы. Он не пил, не курил, но в царские дни. Он был истовый монархист. На Рождество и Пасху он мог усидеть четверть гушил монопольного вина. Он, конечно же, пошел на Ходенское поле за царскими подарками. Оказавшись в смертельной давке, он, опираясь на плечи соседей, отжался, сумел выдернуть себя и толпы и ушел по головам. Но подарки ⁇ черный платок с желтым гербом империи и гербами всех губерний, в которой, собственно, и были завернуты царские гостинцы, фунтовая сайка полфунта вареной копченой колбасы, вяземский печатный пряник, леденцы Ландрин в железных коробках, в них я потом держал крючки по грузила колокольчики Донок, кульки с орехами, прадед домой придет не густо. Баба Маню помогала матери присматривая за младшими сестрами, поэтому учиться пошла только 12 лет, и я определил про гимназию, которая она благополучно закончила, немного вынесла бы обмане из подготовительного курса, но что усвоила, усвоила твердо. У нее был поставленный почерк, четкий, красивый, без завитушек. Писала она грамотно, придерживаясь простой конструкции лаконичных периодов так как в синтаксисе она была слабее, чем в морфологии. Она помнила наизусть короткие отрывки из Крулова, Пушкина, Некрасова и Нового Завета. Познание исторических и естественно-научных она не обнаруживала. К тому времени, когда нужно было решать вопрос о дальнейшем образовании в Бадмане, умер прадед. Прабабушка-женщина практического склада пустила старшую дочь по швейному делу. Как многие русские мещанки, она считала, что у человека в руках должно быть ремесло, которым всегда можно покормиться. Ни во что умственное, кроме денежного счета, она не верила. Прабабка была бережливой, говорила мне, каждая вещь должна иметь в своем значении место и счет. Мне она подарила прадеду платок, молоток и, навещая нас в спрашивала, ты, Юра, куда вбил гвоздики, что я тебе дала? В порог? Ну, бери клещи, мы их вытащим, и ты еще куда-нибудь их вобьешь. Ее похоронили на... В Аганьковском кладбище под руководством бабмани я посадил в ногах могилы сиреневый куст. Дерево я так за всю жизнь не посадил, которое разросся необычайно. Неподалеку протекал речей ручей студенец, откуда я в галлонной жестяной банке из-под американской тушенки таскал воду для полива незабудок и сирени. Когда вре пришло время хранить Бабманю в 1873 году, свидетельство на Логаньковскую могилу родителей нашли. Так родовое место погребения было утрачено, там лежал прадед, прабабка и родители прадеда, и бабушка успокоился недавно открытом хованском погосте. Последний раз я был на могиле про прабабушки Пелагеи весной 1957 -го года. Так обрубаются забываются корни, слабеют, ветшают, расточаются кровные узы. Так мы, русские, превращаемся в Иванов, радствование помощи. В 1917 годах баб выросла в замечательную красавицу. Я не поклонник подобной скульптурной красоты, но полагаю, многие со мной были бы не согласны. Баб-мани поступила Белашвейкой в пошивочной Цех «Театр Корша». Тогда для каждого спектакля шили платья и костюмы. Своих джинсах и из подним, как сейчас, не играли. В театре Федора Адамовича Корша, адвоката и энтрепренёра, в самом популярном театре Москвы, ныне театр нации Евгения Миронова, чего только не ставили, и Шекспира, и Толстого, и Чехова, и всяческую музыкальную пошлятину, на которую публика шла охотней, Нежели чем на театр-то был коммерческий. Красота Бабмани обращала на себя всеобщее внимание, но она была девушкой строгих правил. И тогда ее двинули на сцену, известный метод обольщения. Но ровным счетом никаких авансов от нее никто не получил, а артистических талантов у нее не обнаружились, как с ней не бились. И ее стали использовать как символ живой красоты, вроде Венера-Мелоске, но с руками. По ходу действий желательно было, чтобы она планировала где-нибудь на втором плане, в углу гостиной под пальмой. Она была и Лены Прекрасной. Для нее вносили изменения в спектакль, дабы она в пьесе «Оскара Уальда» могла пересечь сцену в роскошном платье со шлейфом и под опахалом из птичьих перьев. Но жалову незаметно прибавили. Она ушла из семьи, поселилась в Казицком переулке, в двух шагах от театра, который располагался в Богословском, Петровском, улице Москвина, имени опять Петровском переулке, и срывала цветы удовольствия, питаясь исключительно деликатесами, кондитерским ломом и изысканными обрезками. Светскую жизнь ей заменял кинематограф. Тем временем началась мировая война, но она этого не заметила. С этого места, пожалуйста, поподробнее, так фигуриста, так фигуристы выражаются следователи в сериалах. Но как раз на этом месте в рассказах Бабмани о своем житии быте наступал преднамеренный провал. «Случилось несчастье», — смутно выражалась она. До несчастья, после несчастья, так как мой отец родился осенью 1916 года, до несчастья, а коммунизм ввели после несчастья, я в какой-то ужасный миг догадался, что несчастьем баба Маня называет Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Ну, просудив, я пришел к выводу, что она не враг, а политически бремучая старуха, блуждающая в потемках классового университета. Если кто-нибудь подумает, что я успокаивал себя, чтобы со спокойной совестью уплетать конфеты «ну-ка, погоди», купленные бабой Маней в сороковом гастрономе, он подумает обо мне незаслуженно плохо. Я не предал идеала октября за чемичную поклепку. Я искренне пожалел бабой Маней, ведь она не была ни пионеркой, ни комсомолкой. И о коммунизме у нее были самые дикие нелепые представления. Какие-то пайки, селедка, пшеная каша, отмена денег, запрет торговли. К тому же трудовая повинность, холод, голод, какие-то загран отряды и вообще черти что. Актеры, копающие каналы, без почему-то не выдавали карточки на керосин. Я терпеливо объяснял ей, что коммунизм это не карточки, боны, литера и пойти, а светлое будущее всего человечества. И победа коммунизма неизбежна, как восход солнца. Но она только вздыхала. Не дай бог. Между делом. Она родила моего отца, пережила революцию и начало Гражданской войны. Про это она никогда не распространялась. А вот про голос в Москве и про студень из дохлых лошадей она повествовала охотно. По ее словам, нас с Левочкой спасалась только тем, что меняла кольца и браслеты на хлеб и сало у московских вокзалов. А в незабываемом 1919-м она сама в качестве мешотницы ездила в Беларусь Кроника этой поездки была смутной, с явными умолчаниями. Судите сами, она привела, три, привезла три мешка крупы, крупчатки, картошку, сахар, два пуда сала и солонины и крестьянской колбасы. И это все одна. За это время у нее вынесли всю обстановку, но до главного не добрались. Даже у меня еще не умудренного жизнью, но любопытного, внимательного мальчика возникали вопросы сколько же их было колец и браслетов есть на них она продержалась весь безумный коммунизм ленина растянувшийся надо -го с лишним года какая обстановка откуда что было главным для да чего не смогли добраться вора отец до конца дней своих был уверен что их обнесли завистливые сестры тони и люба и еще одна двоюродная наталья но не пойман не вор. Несмотря на все мои наивные ловушки, Баб в своих воспоминаниях, твердо держался ей самой поставленных пределов и никогда из них не выходила. Когда начался НЭП, бабушка встала на учет на бирже труда и через некоторое время получила... Работала точница Моссельпрома. Она должна была торговать на сретинке от средницких ворот до сухаревой башни. Папиросы Ира и нота россыпьев, папиросы дюшес в коробках, расчески, мыладиколон, носовые платки, спички, зубной порошок, шоколадные батончики и риски, таков был нехитрый для ассортимента ее лотка. Мальчишки-беспризорники брали на шарап ее лоток, она обсчитывалась, то есть она платила массельпрома больше, чем он ей. Здесь наступал очередной преднамеренный, просто таки мертвый провал памяти, и главное вот на перескакивал, перескакивал 30-е годы, когда она начала работать в регистратуре родильного дома на Миусах, где была на таком хорошем счету, что ее беспартийно и политически безграмотно награждали то голошами, то отрезом на юбку, то даже путевкой в Крым. На фотографиях 30-х годов она уже совершеннейшая римская патрицианка среди плебеев и варваров. Вопросы крови, как известно, самые запутанные в мире. Подозревать, что среди предков Бабмани были французские королевы и римские патриции, вроде бы нет достаточных оснований. Хотя, как знать, изобретал на плен Калужской губернии. На фотографиях моя прабабка Пелагея самая обычная русская мещанка с простонародным лицом и посадкой, какие я еще встречал в детстве среди оставшихся русских крестьян и мещан, сильно прореженных большевиками. Но уже ее дочери Баба-Мани и ее сестры Тони и Люба женщины совсем иной породы. Люба, как и баба-мани, в детстве была очень хороша но уже в среднем возрасте, Тоня и Люба, обычные женщины московской окраины. Если посмотреть множество фотографий начала века и даже 20-30-х годов, то легко убедиться, преобладали лица грубые, лица людей малограмотных, незнакомых не только с высокой культурой, а и с начатками городской цивилизации. Можно только поражаться тому, как быстро этот пип сменился бывалыми горожанами, мои родители. Мы с сестрой уже с иной демографический этап бытования русского народа. На фотографиях 60-х, начала 70-х годов моя сестра Лида – красавица, утонченного изысканного типа. А я вполне породистый интеллигент разноченец, с умным значительным лицом и с длинными музыкальными пальцами. Некоторые даже подозревали, что я титулованное аристократическое происхождение. Но в не резко выделялась из своей семьи. Ее осанка могла быть произвольна от ее театральных студий, но ее привычки, манеры были не мещанские, индивидуальные, без сословного отпечатка. Она иначе себя вела, говорила, пила чай, иначе ела, ходила, держала себя с людьми, очень сдержанной с некоторым отчуждением. От той обстановки, которую все вынесли, остался обеденный стол из эбенового дерева, большой, раскладной, в полностью разложенном виде он занимал всю комнату, оставляя узкие проходы по бокам, так что жизнь становится двухэтажной, над столом и под столом. Черное дерево при постукивании по нему молоточком прадеда позванивало как металл. Оно не поддавалось ни одному моему ножу и даже клинкам Александра Ивановича, позаимствовал мной для эксперимента, но и они не могли оставить на богучих ногах стола, увитых резными виноградными лозами ни одной зазубрины. Чем же они все таки стол смастерили? Этот вопрос меня мучил, и я брал в руки болото, стамеску и даже зубила, но честно, Может быть, у меня просто сил было мало. Как я уже упоминал, если отец спал на столе в теплое время года, его ноги чтенько гляда высовывались в окно, и многочисленные знакомые охотно пожимали ему ступню вместо рукопожатия. Кроме стола присутствовала козетка, настоящий павловский ампир. Красное полированное дерево и зеленый местами изрядно потертый плюш. Вся остальная мебель, плотиной трехстворчатый шкаф, мещанская классика, еще один небольшой шкаф с полками, его мама приспособила под книжный, небольшая изящная ореховая этажирка, ее со временем отдали мне для учебников тетради и прочего имущества. Все это носило случайный сборный характер. Всего жизненное пространство комната было съедено мебелью, но, безусловно, ничего лишнего у нас не было. Однажды я попросил родителей первый раз в жизни оставить меня ночевать у бабушкиных сестер на улице Нишина, бывшая до.. 22-го года, Михайловская улица. Но когда Тони стал меня укладывать, страшная мысль отравленной иглой пронзила мое существо. Дело в том, что я единственное семейство было обладателем кровати. Баба спала на продаванном диване в Рененнеппа, родители на полу, под столом, а Лиды на козетке, сначала вдоль, а потом поперек. И к козетке спереди из зале привязывали ямские стулья. Я живо представил, что сестру положат на мою кровать, добротную, самодельную, сделанную на вырос и привезенную из Салды. Ей моя кровать понравится, и родители скажут, ты должен наступить. Она же девочка, там же она младше тебя. А меня отправят на спать на стол, больше некуда. Тони сочла мои опасения основательными, Повезла меня домой, несмотря на очень поздний час. Я оказался прав, Леду уже сопела в моей кровати. Горе мое было так велико и неподдельно, что ее переложили на козетку. К остаткам обстановки можно было отнести серебряные ложки и сервис тонкого, настоящего, остерегается из подделок, а их было пруд пруди китайского фарфора, покрытые замечательными сценами из китайского быта. Начальники, сахарницы, молочницы в виде Пагоды, На чашках, блюдцах и розетках для варенья были изображены пейзажи, реки с обрывистыми берегами, водопады, горы, рисовые чеки, классический стиль – горы и воды. К сервизу прилагалась бронзовая полоскательница, в которой бабушка вытряхивала спитой чай, чтобы не выносить заварочный чайник в уборную, не осквернять его, так же, как в баню уборные челаны не вносили икон. Однажды я обнаружил что два изразца на полке нашей голландки шевеленной. И не сразу догадался, как их вынимать и ставить на место. Я нашел там довольно большой тайник, но пользоваться им было неудобно. Я редко оставался дома один. Как-то раз не застала меня с изразцами в руках и сказала как бы про себя. А они просто простучали двери, все печки, все забрали. На мои необдуманные вопросы она отвечала, что было. То прошло. И только когда мне минуло 15 лет, я как-то раз на даче в поселке литературной газеты в Шереметьеве, мы с бабой Маничи ёвничали, и она нашла возможным объясниться. Оказывается, дед, отец моего отца Александр Михайлович Яковлев, он был офицер, лаконично пояснила бабушка, оставил ей перед смертью в декабре 1916 года, здесь не было сделано никаких пояснений, Около 30 тысяч звонкой монеты Николаевскими червонцами. Сумма огромная. Большую часть этих денег бабмоня отнесла, узнав об Октябрьском перевороте, в банк Ребушенского на Ильинку. И очень вовремя. Даже большевики банки, конечно же, национализировали. Но только и немалая хранилась в найденном на тайнике и выдробленных подоконниках. В 1931 году Сталин понял, что русские деревни и продажа музейных ценностей на Запад не могут поднять индустриализацию, и было объявлено о создании Всесоюзного объединения торговли с иностранцами. Первоначально торговый синдикат Торг СИМ. Но широко известна только позднейшая редакция – "Торговля с иностранцами. Это было самое удачное экономическое предприятие за все годы советской власти. Сначала торговали с моряками в портах, затем с туристами в Москве и Ленинграде, но все это была грошовая коммерция. Затем были открыты валютные магазины для населения, что описано в частности у Булгакова. Мастере и Маргарите. У советских граждан не спрашивали ни о происхождении валюты, ни о том, сколько ее еще осталось. Деньги, настоящие деньги, на которые можно было купить тракторные автомобильные заводы, станки у Германии, турбины Днепробеса потекли рекой. ценах в были собственные, значительно ниже розничных государственных цен. Но постепенно валютный поток стал иссякать. И тогда чья-то золотая еврейская голова додумалась. Надо скупать и население золотой лом, золото в виде ивырных украшений, вещей, монет, любой чеканки, навес, также не интересуясь происхождением сокровищ. За грамм червонного золота 900-й пробы давали издевательские 1 рубль 30 копеек. Грабеж среди белого дня. Но не деньгами, а товарными чеками. Этим и объяснялась низкая цена торксина. Но население так изголодалось, износилось и настрадалось без лекарств, что понесли последние Товарные ордера торксина тут же стали предметом спекуляции. Они легко уходили с рук. Но по тут же возникшему курсу. И полетели в ящик приемщика. И золотые зубы, и нательные крестики, и золотые двухфунтовые адвокатские портсигары с монограммами, и николайские червонцы, и кубки работы Бенвенуточа линии из разграбленных имений городских особняков, и бурбонские линии с камнями немеренной ценности, и вензеля Фрелин, и орденские звезды. Те, кто понимал, что он сдает, камешки, конечно, выковыривал. Но многие случайные владельцы ювелирных реликетов и не догадывались о истинной цене сдаваемых вещей. Постоянных золотоножек до поры до времени не трогали, но, естественно, брали на карандаш. Вполне сознательное руководство объединения Тарксин, Шкляр Моисей Израильевич, Гиршвельт Артур Карлович, Левинсон Мойша Абрамович, все чекисты создали условия для неслыханного воровства и злоупотреблений. В приемных пунктах царил обвес, махинации, намеренная путаница с пробами, хищение камней, подмена предметов высокой художественной ценности ломом золота всего не перечислишь. Но население принесло Сталину столько, что хватило на Урал, Маши, Днепрогрессы, ЗИСы, Газы, Харьковский, Тракторный, Чубелянский, Тракторные заводы и осталось на Пакардо английский для его и его подручных. И даже оплату малой части Лентлиза. Ты убогая, ты обильная матушка Русь. Что же увлекло бесстребленцу в Бабманю в капище Мамона? Потребности ее мало чем отличались от запросов с химницей. Конечно же, чай. Никому не ведомо, какие именно растения советская власть выдавала за чай после ликвидации Непа и введения карточек в 1929 году. Раззарение кулаков и насаждение колхозов означает голод», – сказал экономист Моисей Ильич Фромкин, на что Сталин ответил пословице. «Снявши голову, по волосам не плачет. Значит, знал, что делал». Грузинский чай – особая песня, песня печальная. Грузинский чай начали нас в конце 20-х годов. Про прекрасный красный чай Аджари, поставлявшийся в Турцию и Иран, нам известно. Пробовали в окраснице Батуми, но его в Россию не ввозили, да и не пьют в России красный чай. А в Тарксине был богатый выбор байков, китайских чаев. Ну как тут устоять? елочки в 1931 году исполнилось 15 лет. Мальчику нужно было одеваться. Бастон и тоже можно было купить, как, впрочем, банально банальный ситец, только в Тарксине. Вот и извлекала об десяток другой червонцев, каждый из которых весил аж на 11 рублей 18 копеек тарксиновских товарных чеков, за которые килограмм отборных мандаринов отдавали за 30 копеек. А в государственном магазине после отмены карточек на печеный хлеб 7 декабря 1934 года килограмм белого тянул на рубль 10. В Москве было около 40 магазинов торгсин и вместе, вместе с палатками на рынках. Разумные люди посещали все эти торговые точки по очереди, дабы не мозолить глаза, понятно, кому. Но вон постоянно навещала Тарксин на Сретенке, тот, что был почти на углу Сухарибской площади, а впоследствии упомянутый мной гастроном. Изредка заглядывая на угол Петровки и Кузнецкого моста, она была весьма лекомысленная гражданка. Уж на что совета, суровый учитель. Но и они не смогли заставить Бабманю следить за телодвижениями власти и передовицами газеты «Правда» делать необходимые выводы того, как в январе 35 года мука, крупа, печеный хлеб стали поступать в свободную продажу разумеется, в стойку в Москве и Ленинграде 25 сентября в свободное плавание были отпущены мясо, жиры, рыба и картофель 1 декабря 36 года отменили карточки на промышленные товары и система торксина потеряла смысл золото надо было закапывать поглубже, но в обмане этого не поняла 1 февраля 1936 года Всесоюзное общество «Тарксин» было упразднено, и в тот же день к бабмане пришли в гости в синие фуражки. Первым делом сотрудники НКВД простучали печь и проявили неслыханную гуманность. Не стали ее разбивать ломами, а нашли шевеленные изразцы. Из горячей печи изразцы вытянуть нельзя, но по счастью, печь была не топленой. Синие фуражки играючи нашли все остальные ценники Бабмани, но в них уже ничего не было. Золото перекочевало в Тарксин. Подобные обыски прошли в начале февраля у всех, кого в свое время взяли на карандаш, но почти никого не арестовали. И Бабмани отделалась испугом. Осенью 1941 года Бабмани не поддалась панике 16 октября и осталась в Москве. Уже в конце жизни на мой вопрос твердо и кратко по своему обыкновению отвечала. Я знала, что немцы в Москву не войдут. Меня в детстве удивляло, чтобы обмане никогда не участвовал в никаких коммунальных склоках, вообще ни с кем не ссорился, умел провести между собой окружающими некую невидимую черту и не позволяла ее никому переступать. Считалось, чтобы обмане столовалось отдельно от нас. На самом деле ей ничего не нужно было, кроме чая и филипповской сдога. Но иногда мама настаивала, чтобы свекровь съела котлеты с макаронами или тарелку супа. Да, в таких случаях не изжиманилась. Каждый месяц у нее от зарплаты, а затем и от пенсии в 210 рублей. После похода в чай управления 40 гастроном» оставалось что-то около сотни. Время от времени не очень часто наступал очередной финансовый крах в нашем семействе. Однажды отец, страдая поутру, долго рылся в карманах в поисках зарплаты и немалых денег за халтуру. Мать молча не сводила с него ледяного взгляда. Через некоторое время отец отошел от пальто, поглядел на него, оценивающий, как художник на натуру, и недоуменно пробормотал. Странно, а ведь пальто-то не мое. Найти владельца приблубного верхнего платья, а с ним и деньги, конечно, не удалось, потому что отец решительно не помнился бутыльников. Баба-мань достала свои сбережения и молча отдала их маме. Вообще бабушка была настолько неприспособлена к жизни что меня, когда я взрослел, время апреля не ставило в тупик. Как она вообще-то выжила невообразимо суровое время?